Ну что, помочь. Спасите! Заберите меня отсюда! Слава Богу! Вы можете снять с меня эти бомбы? Штатский, мама кошка, мы нашли заложника, он заминирован. Вас понял, Посылаю специалистов. Давай его сюда. Алло, здравствуйте, вы из спецназа, да? Да-да, только спокойнее, мистер… Бишоп. Алдос Бишоп. Специалисты вышли. Так, тут неподалеку были лифты. Возьми их под контроль и проводи специалистов к в охранную систему. Похоже, они решили поймать тебя в ловушку. Привет, рад тебя видеть. Эту дверь можно открыть? Увы, нет. Значит, подойдем к проблеме творчески. Ты один! Как тебе удалось так долго продержаться? Отойди. Контакт. Будь открыт. как надо было сегодня больничный. Все двери. Тебе придется искать другой путь на крышу. Коля, проводишь, мистер Бишун? Конечно, провожу. Бетерс, я тут узнала много нового. Ну? Надо сделать еще пару раз. Ладно, возвращайся на крышу, только тихо. Возможно, я не смогу забрать тебя сразу. Есть. Зинковский просто получил по голове какой-нибудь балка и бродит в порту с отшибленной памятью. Новые сведения об инциденте в штаб-квартире Армахем. Представитель компании подтвердил, что на момент берегу и встанет. Выпу нас слева. Вытащите нас отсюда. Что происходит? Ликвидирован Отлично Фонарь Граната, ложись! Укройте! А -а -а! <гарные> Он здесь! Укройте! <гарные> Mm-hmm. Было, и я отследил пледу. Все это время он был на другой стороне научного сектора. Чтобы догнать его, тебе придется поспешить. Нужны шмотки-то здесь.